Зимототек представляет новую обновленную версию мотоцикла Гион Пантера. Как видим, мотоцикл, в принципе, так ничем и не сильно не изменился, но из новинок, что здесь нового? Это выпуклая и немного удлиненная фара, установлены вот такие пластиковые жабры и уже будут духи безопасности. Это дорожный мотоцикл, то есть э, как бы техника предназначена для поездок на каждый день. Э, мотоцикл на самом деле он максимально комфортный. То есть есть э, вот такая выемка под водителя. И заднему пассажиру будет также ехать очень удобно. Э, за счет того, что нога будет находиться немного. Э, в, то есть она будет вытянута вперед. то есть За счет чего будет хороший упор. Э, есть отличный багажник для кофры. И также он является сразу же ручками для заднего пассажира. Мотоцикл будет очень классный по подвеске, то есть вилка спереди будет установлена телескопического типа. Она мягенькая, как бы ну, предназначена для города опять же. И установлен спереди дисковый тормоз с двухпоршневым суппортом. Двигатель установлен 150 кубических сантиметров а, в двигателе порядка 14 14,8 лошадиных сил а, двигатель воздушного охлаждения и он уже будет с балансировочным валом а, то есть это двигатель аналоговый а, Honda и поэтому вот эта модель данная в комплектации себе а, в этом двигателе уже не будет кикстартера Коробка пятиступенчатая, классическая, первая передача вниз, остальные все вверх. Бак, по-моему, на 11 литров установлен. Ну и примерный ориентировочный расход это 2,2-2,5 литра, то есть это обычный для нее расход. Работает двигатель очень тихо и очень четко за счет всех балансировочных валов вот этих и ну, вот как вы видите то есть двигатель может работать на очень низких оборотах в нем действительно нет вибрации то есть мы решили провести вот такой тест на стакан с обычной водой то есть как видите вибрация практически отсутствует она, она отсутствует на низких оборотах установлена приборная панель в принципе она как и на прошлой модели, уже будет единственное, что изменено, это будет диодная подсветка, и будет светиться ночью каждая циферка. То есть ну, это реально удобно. А так два стакана, то есть один спидометр, другой стакан это тахометр, сверху уровень топлива, и э, вот это окно здесь будет указываться передача. Удобная вещь такая, как шторка для замка зажигания. Здесь она вот так работает. И потом обратной стороной ключа. То есть тут есть такой чип, это все дело открывается. Сзади у мотоцикла амортизатор установлены с регулировкой, то есть тут есть несколько положений для того, чтобы можно было загрубить пружину, либо наоборот ее сделать мягкой. То есть, ну опять же, это для все настройки для тех целей, как вы будете ездить. Посадка удобная в этом мотоцикле. Есть, кстати, центральная подложка, есть боковая. Вот и смотрите. Получается, водитель сидит в выемке, и задний пассажир будет сидеть гораздо выше. Руль регулируется по углу наклона к водителю, либо от водителя. У меня рост 1,75 м, мне очень комфортно на нем сидеть. Мне бы еще даже чуть-чуть повыше бы он был. легкий легко управлять ну, довольно таки динамичная техника хорошо берет обороты снизу